Ready? Yeah. Let's go. Oh. Yeah. And, oh, no, door, and start Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, родные, близкие. Давайте будем начинать. Есть предложение поднять бокалы выше к небу. Мы открываем столь грандиозное, и яркое, красивое торжество. День рождения Светланы. С днем рождения! Ура! Я вам сейчас всем подарки принесу, ей-богу. Какая у нее любимая марка автомобиля? Первый вариант. Мерседес. Второй вариант. Красненькая. Третий вариант – ГАЗ-55. Красненькая. Правильно, аплодисмент. Ура! Глюк, песенка, друг, лесенка. Что можно в плане импровизации сделать? Например, сегодня у Светланы день рождения, и это не глюк, а значит, одна за другой будут звучать песенки. Так что веселись, мой друг, а в конце банкета не пересчитай лесенки. А, назовите любимый праздник Светы. Первый вариант. Свой день рождения. Второй вариант ⁇ Новый год. Так. И третий вариант ⁇ Пятница. Пятница. Пятница. Аплодисменты в студии. Правильно. Какой Киркуров, господи. Внимание! Дискотека авария! пишет Рустем. Я бы сказал, что пишет Рустем из Миронцева. Не пью сегодня я коньяк, а пью сегодня лишь вино. Все потому, что я свояк, иначе будет всем кино. Знаете, какая у нее любимая песня? Давайте вместе в камеру споем. Лайла. Лала! Встречайте! Инна Маликова и новые самоцветы!